Ох, первый день на острове, друзья, точнее, уже не первый, а второй. Пока что у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Так, ну вот, построили мы себе, значит, хижину. Ну и ладно, я думаю, представление игра не требуется. Но ну, а те, ребятки, кто не знает, скажу, что продолжаем, друзья, выживание э, в, в наш многострадальный форест. зе Forest, если правильно точно. Объяснить, в общем, называется так наша игрушечка, мы, в которой мы сегодня будем продолжать выживать Вот, такую вот, собственно, я халуку себе отгрохал здесь на берегу И все-таки я надеюсь, что м -м, буду здесь развиваться, да, так как здесь у нас открытое пространство Птичка! Ага, птичка попалась сразу на горяченькое Тебя и пустим Как раз-таки я хочу есть Хорошо бы здесь поставить сразу же э, штуку, которая нам будет собирать водичку. Да, то есть, э, давайте-ка посмотрим, э, какую нам можно поставить э, штуковину. Так, на что у нас, значит, на букву Б открываем наши всевозможные построечки. Так, пища. И вот он, у нас водосборник, который требует определенных, определенных э, компонентов. То есть, давайте-ка поставим его где-нибудь, ну, либо к воде, а, либо вот чайка. Ладно, пока... Ух ты, у меня перо выпало, отлично. А, почему я здесь его разместил? Ну ладно, раз уж я здесь вот от балды разместил, так мы здесь его и поставим. Мне не хватает только панциря черепашьего, и, наверное, я сейчас за ним схожу, потому что это важный ингредиент. Птичка, привет! Привет, птичка! Мы с тобой, наверное, сейчас здесь уживемся. Ну, подлети поближе, я тебе кое-что скажу! Так, есть такое дело. Да, в форесте вот так жестоко все происходит... Приходится, борясь за выживание, мочить всех налево и направо, в том числе и птичек. Что это у нас такое? Одна голова только осталась. Так, камушки нам не нужны. Камушков у нас целая куча уже. Мне нужна черепашка. Черепашка из мультфильма. Так, мне бы хотя бы обычная черепашка и Тоба подошла. Ладненько, пойдемте искать черепашечку. Блин, я есть хочу. Черт, друзья, хочу есть... В лесу есть ягоды, пошли-ка поищем ягоды Так, а в инвентаре у нас что есть? А, это у нас не наш инвентарь Так, инвентарь, значит, у нас инвентарь полон мяса Прям тут очень много его Надо бы, надо бы, да Я помню, что я оленя в прошлой серии зарубил Дальше, сколько же можно птичек к вам здесь летать-то, а? Да, ребят, птички нужны Блин, я устаю а, Отлично, так, берем-берем-берем-берем Успеваем, пересобираем Так, голова нам голова не обязательно нужна Поэтому ее можно выбросить а вот перышки, перышки, да. Вот там, по-моему, еще одно летает. Ну, иди сюда. Иди ко мне, мое родное. Так, ладно. Перышки нам не так нужны. Да, но я хочу есть. И костер, да, костер привлечет слишком много внимания, ненужного. Но я думаю, что стоит его построить. Но так как я хочу очень сильно есть, друзья. Что же сделать-то мне? Давай-ка разведем костерчик. Так, вот раз у нас здесь а, стоит наша кибитка, кибитка, значит здесь будет за ней костер. Прям возле воды, м -м, прям возле вот этой штуковины, в случае чего мы всегда можем а, спрятаться и залезть, чтобы нас никто не схавал. Так, мы что-то долго, ребятки, тут тупим. Так, давайте-ка, где у нас костер? Этих птичек тут, по-моему, немерено вообще. Так, костер у нас в кострах, огонек. А, нам, наверное, пойдет обычный огонек. Так, семь, семь, 4 палки и семь камней. Вот это гонек более-менее получше, да? Но нам сейчас подойдет даже обычный разовый костерочек. Давайте-ка вот здесь его установим. Да, и я уже... Мне уже не терпится что-нибудь поджарить, потому что, ну, очень хочется есть, друзья. Иначе я просто-напросто подохну с голоду. Так, где у нас вот оно мясцо? А, кстати, можно же мясо и повялить, да, я так понимаю? Так, где у нас какое мясо? Три штуки у нас обычного, три необычного. Давайте-ка глянем. Так, вот эти три, три кусочка, это маленькие. Давайте мы пожарим что-нибудь из маленького тогда, да? Вот как раз. Так, давайте-ка раз, два. Да, все три кусочка пожарим, потому что я очень голоден. Мне бы не помешала здесь сушилка. Пойдемте, пока у нас здесь все жарится, нарубим себе дров. Да-да-да, друзья, голод одолевает просто так. Мне необходимы веточки. Это у нас копье. Так, я интересно здесь поменял себе в настройках быстрый быстрый доступ так выпивка это у нас на 2 это надо поменять как-то топорик из самолета 4 лекарства так непрочное копье так что можно сделать из обычного непрочного копья так топорик на топорик у нас на что черт надо бы это главное не выпить лишнего я имею в виду не выпить лишний раз вот эти мои все штуки это мне пригодится потом для выживания так вы поймете, о чем я говорю. Так, непрочное копье, выпивка, топорик из самолета у нас на циферку 3. Отлично. Давайте-ка нарубим себе палок. Нам не столько нужны камни, сколько палки. Так, вот этот пень так-то тоже можно разрубить. Но это пока не критично. Так. Где? Так, камни. Камни у меня. Камни что-то у меня много прям. Вот эти все кустики давайте-ка зарубаем. Ага, палок у меня полная, полная так сказать, котомка. Давайте уже отнесем и построим. Что мы там не построили? Мне сейчас главное построить... Блин, все, выдохся, друзьям. Блин, я хотел найти черепашку и завалить ее. Мне бы кому-нибудь только лишь завалить. Так, что у меня тут? Нет, а не сгорело? Похоже, сгорела еда. Черт, я еще и обезвоженный, а? Черт, возьми. Обезвоживание, друзья. Вот так вот есть сгоревшую еду. Ничего хорошего. Хотя бы сколько-то она мне прибавляет. Но смотрите, у меня как быстро жажда подросла. Вообще капец просто. Это просто капец. Так, ладно, жарю еще что-нибудь тогда. Жарю вот такой кусок мяса. И теперь уже караулю. Просто иначе, если я не, съем, не поем нормально, мне придет, придут рано или поздно кранты. Такое ощущение, как будто там какой-то упырь на горе стоит. Но это только мне кажется. Никого там нет. Так, еще раз. Что я хотел? Я хотел здесь построить штуковину, с помощью которой мне можно будет вялить мясо. Да, блин, меня прям плющит не по-детски. Да, это жажда меня мучает, друзья. Как бы кони здесь не двинуть. Есть у меня эта восстанавливающая штука? Лечебный набор восстанавливает здоровье. Давайте-ка скушаем, потому что иначе мне кранты. Так, давайте посмотрим. Где-то она, наверное, в пище. Я надеюсь, слишком много внимания я не привлеку. Так, сколько у нас тут еще... Пунктов, вот она идет, сушилка Вот эта штука мне, ребят, нужна Мне она очень сильно нужна Я ее сейчас поставлю где-нибудь вот здесь рядом Ах ты ж, е-мое, а Меня это Блин, давайте все-таки я приму, прим, приму Кардинальные меры и выпью Газировки, потому что иначе Меня эта жажда доконает Так, ну газировка нам только восстанавливает а... Выносливость Но жажда у нас до сих пор Друзья, на высоком уровне Черт возьми чем мне сбить жажду-то? Так, выпивка. Она у нас что делает? Ага, выпивка. Выпивка нам помогла очень сильно, прям просто. Все, больше не едим мы пережаренное мясо. Я надеюсь, это мясо у нас не пережарилось. Нет. Все, можно тушить костер. Ночью вроде не так сильно холодно, по крайней мере, со стороны пляжа. Так, смотрим вдаль. Там у нас контейнеры справа. А там кромешная темнота, друзья. Капец. Так, ну ладненько, давайте-ка мы что хотели, то и сделаем. Все-таки мне хочется сделать сушилку. И пускай у нас уже здесь сушится на ней мясо. Вот сюда прям ее поставим. Я думаю, здесь мы сможем сушить по максимуму. Так, ну что ж ты не ставишься? Давай на букву Е. Раз. Так, готово. И давайте-ка прям здесь и развешаем наши куски мясные. Так. Раз, два, готово. И давайте-ка теперь выдвигаемся на поиски. На поиски чего же, друзья? Как вы думаете? Нам нужна черепашка. Я, наверное, прогуляюсь по этому берегу. По, по этому берегу, если мы пойдем, то мы точно черепашку найдем. Так, что мне нужно для, для выживания? У меня есть копье, из которого я могу сделать, сделать улучшенное копье. Для этого нужно... Кости нужны, друзья, которых у меня нет. И нужны две тряпки. Ну, тряпки-то я найду, а вот костей у меня пока нет. Давайте поищем кости. Так, я все-таки предпочту э, не ночевать. Точнее, не спать ночью, а действовать. Потому что у нас здесь каждая минута на счету. И чем дальше мы заходим, тем больше монстров будет нас преследовать. Давайте-ка прогуляемся. Да-да-да. Я бы предпочел сейчас прогуляться как раз до лодочки заново, да? И уже оттуда посмотрел бы, что можно сделать и как. Да-да-да, давайте прогуляемся все-таки до лодочки. У нас тут вроде пока... Пока что нет никого, никаких аборигенов. Никто нас вроде не преследует. Хотя в скором времени, возможно, что и будут. Так, ладно. Надо было мне сначала сохраниться возле хаты. Ну ладно, там... Я надеюсь, что сейчас добегу куда надо. И там сохранюсь. Так. Что у нас есть? Кастрюля нам нужна. Кастрюля у меня есть. Тихонечко. Я никого не слышу здесь. Вроде никого нет. Так, что у нас тут изолента? И кастрюля. Ну, кастрюля мне не нужна. Вот здесь, кстати, можно сохраниться. Давайте здесь и засевимся. Так. Дальше идем. Так. Тут вроде ничего такого у нас нет. Я бы, знаете, еще сейчас сделал? Я бы набрал все-таки в эту кастрюлю воды. У нас она пустая, да? Я знаю, где можно набрать воды. Здесь неподалеку есть водоем. Но до него нужно дойти. Ну и по пути надо собрать палок, что ли, каких-нибудь. Давайте, давайте. Все сгодится в хозяйстве. У нас здесь суровое, брутальное выживание на самой максимальной сложности. Какие-то ягоды. О, это же синие ягоды. Синие ягоды, ребятки, запомните, их можно есть. Синие ягоды это добро. Сейчас как и нажрусь ягод и все. И можно уже еде пока не заморачиваться. Так. Отличненько. Так. Ну собственно я сюда пришел за водичкой. Мне нужна водичка. Тихо. Вроде никого. Вот, оно, вот он водоем где нужно набрать воды. Так. Берем кастрюльку. И набираем. Есть такое дело друзья. Есть теперь у нас водичка. Теперь мы уже не такие совсем такие а, не совсем никчемные так. Так, нам надо к водоему. Я знаю, что возле водоема можно, можно прибить черепаху. Я примерно знаю, где это место с черепахой. Но главное не нарваться а на глаза аборигеном. Опачки, как я неудобно упал. Так, тихонечко. Я знаю, что вот здесь по ночам выходит черепаха. Давайте подождем ее, друзья. Давайте подождем ее, споем песенку. Прибудь уже ко мне. Хочу я есть тебя. Если не прибудешь ты, я сам схожу за тобой. И? Где? Ага! Я призвал ее, друзья. Вот она тут как тут, родная. Приветики, как делишечки у вас там в море-океане. Ты непробиваемая какая. На, держи. Отлично. Да, друзья, это Форест, тут по-другому никак, если хочешь выжить, надо уметь выживать Так, панцирь, гла... Ох ты! Подождите, подождите, почему я не могу взять панцирь? У меня что, был панцирь, и я в тот раз его не использовал? Блин, что-то эта игра со мной шутит Эта игра, походу, шутит со мной Так, да, раз уж я здесь, у меня есть такая идея, как построить прямо здесь, да? Мясо это с черепахи я взял. Построить прямо здесь сушилку. Не надо бояться, не надо стесняться. Давайте прямо здесь ее и построим. В конце концов, такие объекты, они нам потом могут просто-напросто спасти жизнь, когда мы будем повторно здесь пробегать. Да, так, давайте вот здесь я поставлю сушилочку, чтобы ее какие-нибудь аборигены не увидели. Вот так вот, да? И здесь же мы повесим сушиться наше мясо. Так, но... Помимо сушилочки я здесь хотел еще поставить, сами знаете что? Если ребята не знают, сейчас я подскажу. Так, что это странными вопросами какие-то вас гружу. Так, построим мы здесь сразу же вот такой вот водосборник. Возможно, он нам тоже пригодится. Четыре и черепаши панцирь, друзья. То есть, когда у нас будет дождичек, все это дело наполнится. И в следующий раз, когда мы сюда придем. Так, где панцирь? Вот он. В следующий раз, когда мы сюда придем, у нас будет чем поживиться. В конце концов, вяленое мясо. Всегда пригодится. Так, ну что ж, теперь аккуратненько идем. Что у нас есть из одежды? Так, чтобы посмотреть нам э, наш уровень э, э, всяких разных характеристик, надо посмотреть вот сюда зайти. Так, брони никакой, запас энергии, сил, гидродация, сытость. Отлично. По-быстренькому посмотрели и пошли дальше. Так, я вижу их. Я их вижу тихонечко. Мне желательно сейчас с ними сильно много не контактировать. И вот я там прям вижу, они бегают. Пускай себе идут. Идите, идите, тут нет никого. Сейчас ночь, я думаю, что они меня не заметят. Да, давайте-ка я сразу же сплаваю туда. Не буду я сейчас никого... Черт, меня похоже холодно. Зря я в воду залез ночью. Мне очень холодно, друзья. Так, ладно, днем согреемся. Когда у нас нам холодно нашему персонажу, то мы резко очень теряем выносливости. Ну, куда деваться? Мне надо сплавать на эту яхту повторно и посмотреть, что же там есть. А там вроде что-то должно быть. Так, так, так. Что, что, что здесь у нас такое на яхте? Что у нас здесь есть полезного? Я, я знаю, что здесь, ребят, что-то должно быть. Так, я интересно использовал, нет? Э, веревки нет, веревки у меня еще есть. И, наверное, я больше взять не, не смогу. Хотя всегда можно попробовать. Так, пока что и да, взял. Ага, уже не лезет. Так, а у меня еще много чего нет из оружия. Так, тут надо, мне кажется, света побольше. Так, тут у нас денежки. Так, это нам не надо, это все мусор. Вот они, это шоколадки. Отлично. А здесь у нас баллоны. Баллоны тоже уже не нужны. Так, и здесь у нас винцо. И все похоже, да? То есть, да, то есть больше тут ничего нет. Надо бы сохраниться и плыть дальше. Так, так, так, было бы неплохо посмотреть на какие-нибудь часы, но хотя мы можем по луне ведь ориентироваться. Если у нас луна здесь, значит, ночь будет еще долгой. Так, ну что ж, что ж, что ж, что ж, так бы я еще сходил за какими-нибудь ингредиентами. Мне нужны сейчас ингредиенты, играю, ребятки, я все-таки в соло, и мне нужно много всяких ингредиентов собирать, чтобы выживать. Причем, ладно бы я просто играл в соло, но я играю в соло на самом высоком сложности, и мне очень хреново, ребят, приходится выживать. Давайте пойдем, я знаю, что здесь, на этом берегу, в лесочке, есть необходимые ингредиенты для того, чтобы создать некоторые полезные штуки. Так, я надеюсь, никто здесь не шастает, хотя... Мои доводы могут быть обманчивы Так, давайте глянем, что у меня в инвентаре У меня всего лишь одна палка осталась Так, у меня есть кожа оленя, шкура точнее, да? Так, много шоколада, это уже хорошо Дальше смотрим, что нам можно сделать из одной палки Очень много всего Очень много полезного Так, ну что ж, мы мерзнем до сих пор Я бы, наверное, развел какой-нибудь костерочек Так, давайте-ка зажгем Мне нужен свет а вот эти вот, кстати, вот эти растения мне очень сильно нужны. Я надеюсь, что мы никаких аборигенов здесь не встретим. Так, это что у нас такое? Это ягоды? Это что? А, это палочка была. Как же в Форесте все атмосферно сделано, в том плане, что такое ощущение всегда, как будто кто-то вокруг тебя есть. Как будто постоянно кто-то вокруг тебя шарится. Это какие ягоды? Синие? Синие. Семечко черники взял. Да, синие ягоды нам пригодятся. Так. Берем палочки. Так, так, так. И ищем. Конечно, не самое лучшее время, чтобы что-то искать. Эх, как ягод-то я на наем сейчас. Мне на весь на следующий день должно хватить. Очень, кстати, много здесь черники. Так. Идем дальше. Я бы еще, конечно, поискал здесь. Я надеюсь, что... Зажигалка сильно кого-то не привлечет. А если привлечет, ну что ж, будем тогда разбираться по месту. Да, из зажигалки, кстати, друзья, я обогреть себя как надо не могу. Но мне кажется, что нужно это сделать. Потому что э, рано или поздно от холода у меня начнет ломить все мои конечности. Давайте вот здесь вот в уголке мы разожжем костер и прогреемся. Так, по-быстренькому. По-быстренькому я... Просто-напросто согреюсь. Ага, подождите-ка. А, все, уже утро. Зря я построю костер. Давайте его уберем. И палку заберем. Так. Зря, потому что уже, ребят, утро, и у меня а, обморожение все спало. Только ночью мы можем получить жесткое обморожение. Днем уже оно у нас падает. Так. Глянем, что в инвентаре у нас есть. Так. А, значит, из вот этого алоя и вот этих, по-моему, из календулы, можно собрать лечебное зелье, насколько я помню. Лечебную траву, лечебный набор. Да-да-да. Он мне как раз таки нужен. Давайте здесь пошаримся. В этом лесочке так, есть еще вот такого алоэ очень много. А календула, вот это растение для ингредиент для изготовления предметов. Но я точно знаю, что оно нужно для изготовления вот этих вот лечебных снадобий. Так, идем дальше. Вроде пока никого. Идем, идем, ребятки. Я уже знаю, что мне можно сейчас лук скрафтить. Я что-то только больно долго жду. Так, как он крафтится у нас? Самодельный топор, стрелы, рогатка и самодельный рук. Лук это тряпка, палка и веревка. Так, плюс тряпочка. Все, ребят, пора... давно пора уже было так сделать. Да, вот теперь у меня есть лук. И мы сейчас сразу же, сейчас сразу же его привя. Тихо. Что это было? Что это было, мать вашу? Я даже костер еще не построил. А вы уже тут бегаете. Вон они ходят. Вот стоило мне только сюда прийти. Уже они, эти упыри здесь ходят. Так, нашел я алоя, Надо бы еще пошастать, посмотреть. Да, сейчас втихушечку мы здесь шастаем. Я надеюсь, что меня не найдут. Так, еще алоэ. Я, ребятки, все-таки надеюсь. Так. Но они здесь постоянно шастают. Надо быть очень аккуратным и скрытным, потому что на сложном уровне сложности мне могут здесь реально навалять. Я прям даже не замечу так. Поэтому предельная осторожность. И копьецо-то надо помощнее бы сделать, так это у нас что было, алоэ? Нет, не показалось. Вообще я знаю, что вот на этом лугу вот этого алоэ растет просто а, до хрена. Главное это все собрать. Так, никто нас здесь больше не стережет. Давайте-ка глянем. как... А, понял. Мне для того, чтобы сделать, мне нужны. А, мне нужны стрелы. А чтобы стрелы сделать, друзья, нужны перья. Вроде 5 перьев и одна палка, и будут стрелы у нас. Отлично. Теперь одна стрела. Так, пожалуйста, стрела. А, копье. Нет, копье, а стрела одна. А что же он сразу все это закладывается? Подождите. А, копье. А, кости это, ребят, кости, нужны мне кости Так, гладненько, продолжаем искать Продолжаем Так, у меня есть лук и стрелы, я хотел поставить а, лук на циферку Так, на какую циферку поставим лук? М -м, объединить Так, а как объединить? Так, я просто лишнее перышко поставил Так, все, объединяем Подождите-ка еще раз И объединить у нас на правую кнопку мыши На двоечку поставим, да Вместо выпивки. То есть у нас на один будет непрочное копье. Хотя давайте-ка мы на два поставим все равно лук. А на днерочку мы поставим... Ну ладно, топорик у нас на, на троечку уже идет. Ладненько, с этим мы разобрались. Так, вот у нас лук. А, отлично. Теперь осталось сделать к нему стрел побольше. Кстати, они нам тоже понадобятся. Ищем, ребятки, алоэ. Оно нам нужно. А в этом месте его должно быть гораздо больше. Я нашел только несколько штучек. Да, и можно еще стрел тоже наделать побольше. Так, я помню. Вот оно еще. Отлично. В этих краях его должно быть гораздо больше. Так, на троечку у нас топорик. В этих кустах должно быть еще алоэ. И надо внимательнее просто быть. Вот оно еще раз. Так, Отлично. Давайте-ка, давайте ищем дальше. Так, здесь что у нас такое? Ага, вот оно в кустах еще алоя. Тут на самом деле его очень много, просто надо искать. Вот в кустах его не видно. Очень сложно найти. Так, вот в этой яме, помню, вроде тоже должно быть. Ага, вот оно, есть. Ребят, это все очень важные ингредиенты нам для выживания пригодятся. Это что у нас, гриб? Я только не знаю, их, по-моему, здесь нельзя ни для чего использовать. Так, ну и да, надо немножко ягод подкинуться по возможности. Если видишь ягоды, то ешь непременно, пригодятся они тебе. Так. Но в конце концов, когда ты ешь такие ягоды, ты с них можешь отдропнуть семечко, которое потом сможешь посадить у себя на участке. И это опять-таки тебе поможет в дальнейшем выживании. Так, новое растение. Ягодки. Да, у нас сегодня, так сказать, поход за, за ягодами. Точнее, не за ягодами, а за лечебными ингредиентами. Так, ну все, я, похоже, здесь все собрал. Ну, можно еще пошариться, конечно, но у меня, ребятки, есть, конечно же, еще дела. Так, предлагаю сейчас немножко отойти в сторону и посмотреть, что можно скрафтить. Так, тут нет этих самых аборигенов на пляже. Вроде бы не видно, да? Это что у нас тут такой камушек? Так, так, так, давайте посмотрим, что... Ох ты, вот это да! Дождик как раз не кстати. В дождливую погоду... Ну, днем мы вряд ли промерзнем, а вот ночью бы это да... Ночью бы нам не сладко пришлось. Так, смотрим. Копье. Копье и что еще? Ага, кости нужны. Нам нужно завалить какого-то аборигена по-хорошему, чтобы уже сделать улучшенное копье. Так, смотрим, что мы еще можем сделать. Самодельная дубина. О, точняк. Отлично, наконец-то. Теперь у меня есть реально мощное оружие. Так. И мы сейчас его настроим на клавишу... На какую... Подожди-ка, я же не объединил еще. Так, объединить. Это у нас на правую кнопку мыши. И на четверочку я поставлю. Хотя, может быть, лекарства ставим, но это для критичного случая, потому что всякое бывает. Так, лук, топорик из самолета, непрочное копье. Давайте-ка мы на троечку, хотя даже, может быть, на однерочку, поставим все-таки вот эту вот дубину. А на какие цифры у нас еще что есть? Давайте глянем. Так, на 4 на, на, на 30 порик, самодельный лук. Да, копье у нас такое оружие. Его мы будем использовать только по необходимости, конкретно для ловли рыбы. Вот тут я знаю, что есть черепаха. Тоже выползает на берег. Но, но, но, но, но. Нам она сейчас не так критично важна. Разве что только для мяса, друзья. Разве что для мяса. И я, наверное. Чисто для этого ее использую Давайте смотрим Так, вон они в лесу бегают Я прям отсюда вижу вдалеке Бегают, бегают Вроде как я наблюдал за ними, что они в дождливую погоду Стараются не бегать Но они все равно гады такие бегают и вовсю Так, ты куда собралась, а? Ты меня-то спросила, что? Можно ли идти, нельзя? А ну давай порешаем здесь с собой Здесь и сейчас С одного удара Очень сильно дубина на самом деле Дамажит Так, давайте-ка ее разделаем нам нужно мясо Сколько не панцирь, не панцирь, сколько мяса Так, и да, пока дождь Да, друзья, я все-таки воспользуюсь а, Не побоюсь этого Я возьму и поставлю В конце концов у нас аборигены могут не заметить И оставят Это все дело, как оно есть Так, давайте-ка ставим здесь Наш сборщик И возьмем панцирь еще один То есть ставим как можно больше, в конце концов Это нам жизнь потом может спасти Так, ладненько а, у нас есть лук, у нас есть стрелы. А, Давайте-ка сделаем еще стрел, пока есть такая возможность. Так, можно из обычных стрел сделать горящие стрелы, отравленные. Это у нас с ягодами. И зажигательные, друзья, стрелы. Зажигательные, кстати, тоже тема. Так, и тряпочка, да? Раз. Вот у нас зажигательные, есть обычные. Давайте еще сделаем обычных. Вот так вот. Все, обычных у нас штук 10 получилось. И пять зажигательных. Пока достаточно. Пока что достаточно. Так, идем дальше. Вроде меня тут никто не преследует. Вроде нет никакой опасности. Так, где у меня топорик? Нужен топорик срочно. Топорик, топорик, меня всегда выручает. Топорик, топорик, мой самый верный и лучший друг. Так, кассета, по-моему, такая у меня уже есть. Это тоже есть. Я уже, по-моему, в прошлый раз брал. Даже вот тут вот, открытые, видите, сундуки валяются. Я тут уже все... На этом пляжу собрал. Пойдемте, пройдем-ка тогда... М -м, так, давайте немножко углубимся в вглубь леса и посмотрим, что здесь. Вообще, надо заниматься обустройством лагеря. Да, давайте-ка уже пойдем, а по пути будем собирать... Если, конечно, не наткнемся на этих тупоголовых аборигенов, собирать будем всякие ингредиенты. Так, палочки пригодятся. Так, я бы, конечно, не отказался от того, чтобы какого-нибудь оленя еще завалить. Было бы очень-очень замечательно. Так. Так, я знаю, куда мне сейчас надо еще сходить. Так, осторожней. Палочки, палочки. Ну, у меня уже не лезет. В меня уже, друзья, не лезет. Так, какие-то опять ягоды. Но это, по-моему, уже не то, что надо. Так, это уже, по-моему, ядовитый. Что ж я еще хотел сделать-то? Так, вот смотрите, у меня есть алоя, И есть календула. Плюс еще можно добавить и хиноцею. И это у нас дает более сильное зелье. Насколько я помню. Так, да? Лечебный набор плюс. Есть обычный, есть плюс. То есть это более сильный набор, который восстанавливает вообще максимум жизни. Есть вот такой вот легенький. Вообще желательно и тех, и других наделать по максимуму. Так, еще что у нас? Давайте еще сделаем один набор плюс большой. Так, для восстановления энергии желательно использовать цикорий, по-моему. и или или, или, или, или или как? Так, энергетик... И вот это, по-моему, да? Нет, не это, а вот это растение. Да, это у нас уже энергетик идет. Так, так, так, все. Все, ребят, пригодится. Все мы будем использовать. Все, продолжаем дальше двигаться. Вот уже и дождь закончился. Я знаю, что после дождя остаются такие кучки, которыми можем замаскироваться. Но я сейчас пока здесь не могу найти этого всего разнообразия. Так, где эта грязь? Грязь должна быть. Так, секундочку. Так, так, так, так, так. Дальше продвигаемся, друзья. Продолжаем наше хардкорное выживание в Форесте. Форесте. Наша задача отстроить себе лагерь и уже начать спасать нашего сына Тимми, который спрятался от нас. Спрятался, это, конечно, неправильно сказано. Его похитили, а после крушения нашего, да... На самолете, где мы остались вдвоем, только живые. Вот, сына похитили, и я сейчас его ищу. Но мне нужно подготовиться, потому что то место, куда я за ним пойду, кишит всякими нехорошими а, тварями, которые постоянно пытаются меня унизить. Так, ну что ж, идем дальше. Что у нас есть? А, так, у нас есть, значит, а, палочки. Так, у нас есть мясо. Но нам этого недостаточно. Давайте-ка, ребят, искать еще всякие другие полезные штуки. Нам бы желательно какого-нибудь аборигена сейчас при... немножечко уничтожить, да, поджарить, чтобы у нас были косточки. От этого... Кстати, тут вообще многие ингредиенты на что влияют. Так, там мои, интересно, палки не поломали, которые я ставил прошлой ночью? Там я ставил, значит, штуку для вяления мяса, и на ней было мясо. Что-то я отсюда никак не могу понять. Или все-таки их поломали, эти чертовые аборигены? Нет, он там, похоже, стоит, да, эта штука, и, скорее всего, там же и стойка с этим, с мясом стоит. Да, ладненько, пускай так оно и будет. Так, эти ягоды ни в коем случае нельзя есть, но их со временем можно будет собирать. Но собирать их можно, по-моему, только в специальную сумку для ягод. Во, вот это вот растение давно искал. Тут его даже... Опачки, как раз та грязь, которой я обмазался, замечательно просто... Вот этот, кстати, холм тоже прикольный, тем, что здесь много места, но сюда очень далеко от леса таскать все. На нем я точно строиться не буду. Так, так, так, давайте посмотрим. Здесь еще есть одно интересное растение. На этом холмике. Так, это мы все разбираем. Нам нужны тряпочки. Черепа, не знаю, насколько нам нужны, но и, по-моему, черепа нужны для того, чтобы. Чтобы. Привет, бро. Черепа нужны для того, чтобы нам потом делать из них какие-то устрашающие штуки. Ну, типа пугал и так далее. Ну, не типа а пугала надо делать из черепов. Так, опачки, как мать тебя здесь растораканила а, ну ладненько. Ты сейчас послужишь мне верой и правдой. Так, вот это чучело всегда труднее всего собирать. Мне тоже с него нужны тряпки. Куда ж ты, тряпочка, улетела? Эх, я тоже за ней. Ну, ладно. Мне интересно, смогу ли я здесь подняться. А хотя тебе зачем туда подниматься? Там уже ничего нормального и нет. Давайте идем дальше. Все по берегам, ребятки, шастаем. По берегам. Хорошо было бы сделать плод. Опачки какие тут у нас ребятки. А вот этих ребят мы сейчас постараемся... Вот они так хорошо здесь стали. Да, я знаю, что они спят. И они сейчас, пока спят, они беззащитные. Мы можем очень быстро вырубить одного из них. Тихо-тихо. Тихо. Тихо, тихо. Сейчас, как со всей дури. Получай. Получай говно. Получай. Ах ты ж, гад такой, а! Ты еще и огрызаешься. Да что ж ты будешь делать-то, а? Вы только гляньте на них, какие они жесткие. Буквально два удара, ребята. Я без брони. Это я, я вообще ничто. Поэтому я и собирал вот эти ингредиенты. Мне сейчас понадобится, наверное, сильный лечебный набор. Да, чтобы максимум жизни восстановить. Вот они, два трупа. Я не знаю, можно их прямо здесь, наверное, и пожарить, чтобы далеко не ходить. Под этой скалой. Мы вас здесь и похороним. Так. Вот вроде один, да, это один еще спал, а второй, видите, какой дерзкий. Он мне два удара нанес, и все. Поэтому, ребятки, броня, это важно. Это очень важно. Так, давайте-ка здесь быстренько разведем огонь. И ненадолго. Нам важно сейчас сделать из этих ребят полезные вещи. Так, что можно из тебя полезного сделать? Конечно же, тебя сжечь. Так, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Посмотри на небо, птички летят Так, все, этих ребят мы обработаем сейчас Я надеюсь, никто тут на меня не налетит, ни с какой стороны Но если даже и налетит, вот, это как эта птичка Мы знаете с ними, что сделаем? Вы, вы, ребят, наверное, догадываетесь, да? Так, иди сюда! Так, тихо Мне нужны перья! Так, куда ж вы? Вот петухи-то, а? Как сложно! Отлично, да-да, перья нужны Перья, перья, перья Так, отлично, а где вторая? Так, мне топорик нужен Топорик, топорик. Да, что ж ты... Отлично. Так, где-где-где-где перья собираем? Перья очень важный ресурс. Из них, надо, из них надо делать стрелы. Еще одна чайка прилетела. Да что ж, как здесь много-то, а? Совсем страх потеряли. Отлично. Перья собрал, но ну, не все, правда, да? Ну сколько ты собрал? Так, ладно, главное не терять, э, не терять осторожность. Вот они, косточки. Так, еда пока нам не нужна. Косточки я собрал. Так, черепки нам тоже пока не нужны. На огонек могут прибежать аборигены. Но, теперь, когда я собрал косточки, я могу немножко проапгрейдить свое копье. Так, кладем сюда его. Кладем сюда несколько, по-моему, три штучки. Да, надо так. И еще для... нужно 2 два... тряпочки. Получаем, ребятки, улучшенное копьецо, которое обладает большим уроном и скоростью. А улучшенное копьецо... Ну, им, кстати, можно ловить рыбу. Из улучшенного копья можно сделать зажигательное улучшенное копье. Вот я только не помню, можно ли этим зажигательным копьем рыбу ловить. Но давайте сделаем. Я думаю, что можно. То есть, очень хорошая штука. Так. Ну что, у нас сейчас пока больше костей нет. Убираем огонь. Я понимаю, что я привлеку этим самым внимание каких-нибудь аборигенов. Но ничего страшного. Давайте, ребят, идем дальше. Идем дальше. Хватит, как говорится, бояться. Пусть боятся нас. Так. Нам нужно сейчас сделать броньку. Бронька, кстати, делается тоже из костей. Давайте глянем на рецепт. Костяная броня. Нужно 3 тряпки и 6 костей. 4, 5, 6. И 3 тряпочки. Тряпки у нас пока есть. Поэтому давайте-ка уже на себя оденем костяную броню. Не надо, ребят, бояться тратить, потому что это спасти может нам в жизнь, особенно когда мы играем на. Хард, сложности. Так, ладненько, идем. Вот одна такая полосочка костяной брони. Видите, там в правом нижнем углу экрана у меня над полоской жизни появилась. Одна такая палочка спасает от одного удара. Опачки, вот они ребята опять, а. Вот эти уже, по-моему, поживее будут. Да, то есть хочется бы их вырубить, но не хочется лишний раз нарываться. А с другой стороны, от того, как я буду часто их убивать... Зависит мое общее развитие в этой игре. Так, ну ладненько, вроде они убежали. Вроде куда-то в ту сторону сиганули. Ладно, мы тогда пройдем сейчас аккуратненько, незаметно. У меня есть лук, в конце концов они его точно будут бояться. Хотя я могу ошибаться. Так, что нам надо сделать? Я бы сделал сборщик смолы и пришел сюда обратно за кастрюлей. Куда эти гады побежали? Вы видели? Что-то я не увидел, куда-то в ту сторону вроде как. Ладненько, пойдем к нам на базу. У нас есть теперь место под базу. Я планирую сейчас там разворачиваться потихоньку. Так, что нам нужно? Давайте-ка по пути не забываем, добываем палочки. Палочки всегда нужны. Так, я бы для них, конечно же, колчан себе припас, чтобы больше палочек перетаскивать. Но для того, чтобы это сделать, нам нужна шкура, по-моему, оленя. То есть нам нужно будет поохотиться на оленя. Так, что тут мы за цветы нашли? Вот эти, кстати, цветы. Они нам тоже нужны. Это календула. Так. Нам бы сейчас восстановить силы. А то у нас силы на исходе. А чтобы восстановить силы, ну, можно музычку послушать. Можно, кстати, да, можно так и сделать. Давайте-ка врубим. Что ж мы, какие угрюмые ходим. Так. Что-то я, по-моему, не вовремя, да? Вот там, смотрите, кто у нас ходит. Наверное, я думаю, мы сейчас подберемся к нему поближе. И нанесем. Он нас, по-моему, не видит, да? Так, подождите-ка. Давайте, ребят, тихо. Тихо, тихо. Может быть, я все-таки успею. Я его обнаружил. Но он меня, походу, не видит. Моя задача подкрасться к нему незаметно и прямо в спину вырубить. Куда он шел? Куда он шел? Вы, ребят, видите, куда он шел? Я лично нет. Ага, вот он идет. Он идет не спеша. Тут у них, похоже, пост. Э, так сказать, разведки Он просто идет, он не видит, да? Куда идет Возможно, я его смогу вырубить, но мне надо его догнать Идет он тихонечко, не спеша Меня он, я так понимаю, не заметил Долго мне придется его догонять Так, но ну если я подбегу, он меня сразу же обнаружит Преследуем, ребятки, преследуем Ох ты Нашел сундучок, ох ты второй меня уже не лезет Так, наверное, надо подбежать к нему не заметил, нет? Так. Опа! Тихо, друг. Ты меня не видел, здесь никого нет. Как видели, да, стоило, стоило мне только а, привстать и побежать, как этот тип меня уже обнаружил. Все, друг, тут никого нет. Тут никого нет, ты попутал. Хотелось бы, конечно, выстрелить ему в голову прям-таки, да? Давайте мы сейчас, наверное, так и сделаем. Так, где мой лук? Где мой грандиозный лук, с которого я хреново стреляю? Конечно же... Хорошо было бы сразу его снести Но надо уметь стрелять Видите, он так отошел, проверил Тихо-тихо Все Тиканул, как будто бы заподозрил что-то Как будто увидел меня И все Так, ладно, убираем лук И идем к нашему дому Так, вот это надо все собрать Так, разбиваем Здесь что-то полезное есть. Так, шоколадка и ткань. Отлично. Здесь что у нас такое? Здесь тоже у нас ткань. И подобрать панцири черепах. Так, что-то я не понял, причем здесь панцири? Все, идем, ребят, к нашему лагерю. У меня такое ощущение, что меня уже кто-то спалил. По-моему, этот тип и да, меня? Так, уже темнеет. А когда темнеет, ничего хорошего. Идем, ребят, к лагерю. Возможно, мы что-то успеем сейчас еще сделать. Но, если честно, я не уверен. Так. Вроде здесь в округе никого нет. Стараемся частенечко менять места пребывания, чтобы последу нас не нашли. Но хотя, я думаю, все равно рано или поздно найдут. Так, больше нельзя нести. Так, давайте-ка мы сделаем сейчас с этого что-нибудь. Ага, у меня нету алоя. Алоэ важный ингредиент. Черт, надо будет опять за ним сходить. Но нужно знать места, друзья. Нужно знать места. Я не знаю, где у нас находится еще алоэ. Так, давайте-ка сейчас быстренько добежим до нашего места. Меня надеюсь, тут никто не палит. Да, я хотел вот здесь поставить сборщик смолы. На толстом дереве, да, можно его поставить. Давайте-ка поставим, это обязательное явление. Так, где у нас, это у нас в еде или где? Сборщик смолы у нас, ребята, где? Мне он сейчас очень сильно нужен. Ага, вот он. Собиратель древесного сока, да, вот эта мне штука нужна. Сейчас давайте-ка ее вот здесь где поставим. Так, как ее развернуть? А, вот так вот, все. Вот прям здесь мы ее и ставим, Отлично. И я бы сейчас сбегал еще, пусть, пусть пока у нас набирается. Я бы сейчас сбегал туда-обратно на пляж. Это все для того, чтобы забрать оттуда. Оттуда забрать кастрюлю. Она мне тоже будет нужна. Черт, я устал, друзья. Так, мне надо бы травки. Так, давайте энергетик плюс примем. Отлично. Можно было, кстати, обычный энергетик сделать, но... Ничего, у меня пока есть энергетик плюс. Энергия нам сейчас пригодится. Все, ребят, стемнело, капец, ничего не вижу. Ну, скорее всего, я с вами встречусь днем. Ночь я немножечко промотаю. Если будут какие-то шокирующие моменты, то, конечно же, я приостановлю, и вы посмотрите, что будет происходить. с миром грязный попуас, пусть земля тебе станет пухом аминь пытался на нас напасть пытался разрушить все наши планы и вот во что превратился я вам всем ребятки покажу где раки зимуют кто бы ни позарился на мой лагерь ну все, друзья, это рассвет. Наконец-то мы пережили еще одну ночь. Какая она по счету, сейчас я вам покажу. Так, какая же по счету у нас идет ночь. Для того, чтобы проверить, надо зайти в наш э, журнал выживальщика и посмотреть. Так, что-то я тут открываю. И вот, друзья, у нас дней прожито три. То есть это, по-моему, четвертый у нас наш день. А, сытость, гидратация, здоровье, энергия, запас сил камуфляж и броня. Душевное состояние 87, сила 19,6. Так, ну ладно, это не неважные все вещи. Насколько вы видите, я уже сделал небольшую планировочку своего лагеря. Вот так он примерно у нас будет выглядеть. Так, вот это все можно дело разрушить уже. Оно нам пока не нужно. Так, да, то есть вот такой у меня, ребятки, намечается здесь лагерь. Я думаю, что, ну, слишком много я взял. Я, наверное, сейчас немножко уменьшу эту площадь. Чтобы нам, вот где баженка особенно, можно было легонечко все это дело... Да, то есть вот это все мы поубираем, давайте-ка. Нам нужно, чтобы можно было более, более удобным способом отстреливать наших, так сказать, товарищей, да, гостей, наших друзей с нашей самой основной вышки. Я немножко здесь хапнул, конечно, но сейчас мы будем, ребят, заниматься добычей наших ингредиентов. Я уже здесь немножко поставил. Там у меня стоит уже черепаший панцирь, который будет добывать водичку. И здесь я сейчас немножко уменьшу. Я правда не знаю, насколько это будет мне выгодно, но все-таки давайте поменьше, пока сделаем площадь нашего замка. Замок, как это величественно звучит. Так, давайте-ка начнем сейчас постройку. Снова выберем. Я хочу сначала обнести все забором. Естественно, на забор потребуется какое-то количество, какое-то количество дерева. Я хочу сделать, смотрите, как. То есть. Вот тут у нас вышка. Вот тут, значит, у нас будет дверь. Вот, начнется она с воды, потому что папуасы, они с водой не в ладах, поэтому нам будет выгодно сделать именно вот так. Так, здесь у нас будет камень, но я вот не знаю, лучше с этой стороны наверное, камня попробовать. Если что, там я... камень будет, может, дополнительным укрытием. Да-да-да, то есть я вот планирую здесь сделать вот так. Вот. Хотя, возможно, даже и не так немножечко. Так. Сейчас, секундочку. Я как-то хотел по-другому немножко, да? Чтобы у нас в случае чего... Да, тут... ну тут вообще у меня мало места тогда останется. Давайте я попробую сделать вот так. До камней, да? А потом уже по камням а проведем вот сюда. То есть у меня будет совсем небольшой лагерь. И ресурсов у меня на такой лагерь будет затрачено гораздо меньше. Тогда вот прям вот по эти камни я сделаю. И за... Подожди-ка, подожди-ка. Что-то я немножко не туда. Это надо отменить. И вот здесь вот мы и... Так, как закончить? На буковку Е удержать, наверное, да надо? Так, подождите-ка. Так, Нет, он мне не дает почему-то закончить. Почему? Не знаю. Так, давайте-ка уберем. И почему он мне не дает закончить? Так, давайте-ка еще берем. Вот сюда поставим. И теперь... Давай, давай, завершайся же. Нет, не дает мне почему-то закончить. Не знаю почему. Какие-то есть сложности с этим. Кто-то там что-то грызет. Такой звук хруста. Это, по-моему, чайки гложат кости или что-то в этом роде. Так, ребят, день идет, надо уже что-то решать. Хочется пить. Сейчас мы этот вопрос решим. Но мне сначала вопрос сделать, решить с забором. Как его здесь прокладывать? Так, что-то я не понял, да? Ага, птичка, если прилетает на палец, когда вот такая ситуация, значит, жди гостей. Сейчас ко мне должны нагрянуть гости. Блин, так они мне не дадут достроить это все дело. Я точно знаю, что сейчас откуда-то придут гости. Черт, и как же закончить-то? А? Вот, вот, тут что-то я нагородил. Прям вообще лишнего. Это можно убрать. Это можно убрать. Вот это можно тоже убрать. Вот, да, вот так вот мы лишнее убираем. Все, теперь все самое необходимое. И теперь мы постараемся все это дело как следует огородить. Но мне птичка просигнализировала, что у меня уже где-то гости ходят рядышком. И ничего хорошего от этого не ждите. Но я пока их не вижу. Скорее всего, они где-то там по кустам шастают. Так, да. Птичка, невеличка, молодец, что подсказала. Так, давайте-ка я сейчас сбегаю. Да, единственный минус, то есть надо далеко бегать до а, воды. А это, ребятки, не очень-то хорошо. Надо что-то решать с водой. Во-первых, мы можем вот такими штуками, да, воду у себя сохранять. Так, а во-вторых... А во-вторых, я сейчас грохну, наверное, чайку. Потому что что-то у вас здесь... Как-то много развелось. Да, мне понадобится перья. Как много здесь птиста. <с> да, да, да, птиц здесь действительно много. Давайте уже займемся а, конкретной вырубкой леса. Сейчас я засеявлюсь и мы продолжим а, работать над нашим лагерем. Так, м -м, вроде надо и то, и другое, и пятое, и десятое, а времени на все очень мало здесь предоставляют. Так, давайте-ка мы сейчас сделаем следующее. Давайте мы сейчас аккуратненько. Так, надо вообще сделать топор. Я хотел сделать нормальный топор. Самодельный топор. У нас веревка, камень. Так, веревка, камень. Вот, у нас есть теперь топор, чтобы нам можно было более удобно рубать наш лес. Да, и еще я хотел поменять. У меня теперь есть вот такая вот дубина, которая обладает большим блоком и большим уроном. Я ее поменяю все-таки на ту, которая у меня до этого была. И поставлю ее на цифру 1, да. Чтобы мне можно было как можно сильнее наказывать... Моих обидчиков Так, ну что ж, давайте-ка сходим Я, правда, не знаю, здесь есть ли в лесу поблизости а, То, что мне нужно Да, мне сейчас, ребят, нужна вода Очень сильно нужна вода Я все-таки сейчас сбегаю За водичкой Так, что у нас тут было такое? Мне показалось, что я нашел Но я не нашел Так, давайте-ка, ребятки, идем дальше Вот это, кстати, дубины тоже можно легко ломать Все эти дела, все эти вещи Пойдемте-ка сходим за водичкой, прогуляемся можно даже под музычку. Я уже давно хотел. Так, давайте-ка зарядим какую-нибудь кассету. Так, что у нас за кассета? Сейчас мы посмотрим. Так, погнали, музончик, друзья. Вот это я понимаю, вот это уже веселее. Это что, у нас кролик был, да? Так, а где у нас лук? Опа, это что, у нас кролик, да? Оп, иди сюда, кролик, иди сюда, не убегай только. Отлично! Отлично, вот и кролик наш. так. Из кроличьего мяса можно тоже сделать Всякие прикольные штуки, которые нам пригодятся Кролика самого поджарим Да, то есть разнотипное мясо Оно хорошо тем, что Оно стакается в различные совершенно места То есть мы можем В э, разных животных перенести больше Вон там, кстати, папуасы скачут Там, кстати, да, они что-то там задумали Они сейчас, скорее всего, на звук прибегут Но нет, я вижу, что они убежали Интересно, есть здесь есть еще такие попуасы? Я пока не вижу так, ребят, нам нужно до воды добраться. У нас сейчас очень хорошо восстанавливается выносливость. Так, давайте по-быстрому берем котелок. Нам нужно наполнить. В прошлый раз что-то я не мог наполнить. И в этот раз, к сожалению, почему-то тоже, да? Как же тебя наполнить-то, а? Котелок. О, вот сейчас, кстати, появилось. До этого не было. Так, возможно, здесь еще есть рыбка. Не, не вижу. Рыбки я, ребят, не вижу. Так, пойдемте обратно. Наша основная задача все-таки здесь это развивать, продолжать наш лагерь. А чтобы его развивать, нам нужно идти дальше, идти дальше, рубить лес. Да, я построить лагерь хочу в не очень удобном месте, но все-таки планирую его сделать пока что основным временным убежищем. Вот, выживать придется очень долго, выживать придется много. Поэтому, так, ребятки, я еще музычки хочу. Погнали, погнали. Музычка нам очень хорошо Восстанавливает выносливость А потому мы будем Слушать музыку То есть мы под музычку можем бегать дольше Гораздо Так, там вот у нас, я смотрю, черепки Чем хороши вот эти черепки Ребята, они нам Дают а, иногда бутылки Иногда они нам дают еще Какие-то хорошие ингредиенты Так, Поэтому надо их всегда уничтожать Как только видите Так, Ладненько, давайте идем дальше Никаких тут прикольных а, растений я не вижу. Но пока вроде не надо. Так, мне сейчас надо подкрепиться. Мне сейчас желательно выпить водички немножко. Так, все, даем ходу. Да, сейчас мы это сделаем. Сейчас пока я здесь а, буду работать, лес рубить. Мне нужно будет... Мне нужно будет накопить. Так, там у нас что, построечка идет. Я даже, похоже, там столб один поставил, да? Или мне показалось. Так, ладненько, все. Берем топор и начинаем рубить все это дело. Давайте, не стесняемся, ребят, пора уже работать. Сначала валим самые тонкие деревья. Так, так, так. Все, погнали, жара пошла. Все, хватит уже бояться. Придут недруги, мы их накажем. Мы теперь крутые, у нас есть лук. Так, давай толкаем туда, чтобы ближе к дому было. Да, вот так вот это одно дерево пошло. Давай сразу же Следующее. Не надо никого бояться. Они так и будут приходить к нам постоянно. А дерево нам нужно сейчас. Будем укреплять наш деревянный лагерь. Так, туда-туда падай. В другую сторону, в другую. Говорю же в другую. Эх, зараза. А. Ладно, идем дальше. Я бы здесь сейчас сделал сани. Наши сани едут сами. А лошади наши с усами. Так, где у нас сани? Быстро. Вот сани для дров. Нам нужно очень много палок. Так, разворачиваем их сразу вот таким вот образом. И ставим. Палки, палки, палки. Нужно, нужно больше палок, милорд. Так, давай, забираем. Что-то с первого удара не рубит эту штуку так. Да-да-да, нам нужны, ребятки, сейчас сани. Нам нужно сейчас добывать, добывать и добывать. Так-так-так. Да, когда проголодаемся, у меня теперь есть... Быстрое пополнение еды. Но нам все-таки иногда кажется, то, что нам важнее всего водные запасы пополнять. Так, сани готовы? Или нет еще? Нет, не готовы. Так, вот это, кстати, дерево рубить нельзя, потому что у нас здесь древесный сок, а это тоже полезный ресурс. Так, этим топориком что-то как-то сложно. Тут можно или дубиной, или вот этим маленьким. Кстати, маленьким топориком, когда машешь, очень хорошо отбиваться, мне кажется, от всяких врагов. ну что он резкий, шустрый. Так, Пока враг наносит один удар, ты уже наносишь 15. Так, берем бревна и начинаем потихоньку загружать. Так, наши сани надо достроить. Так, и давайте помещаем уже сюда бревнышки. Будем потихоньку подвозить и будем уже потихоньку укреплять наше, так сказать, скромное жилище. Там, кстати, можно еще будет сделать... Так, поскольку он берет-то по 2, по 3? А нет, по 2 только берет, по три уже многовато, согласитесь. Так, да, тут надо сейчас быть аккуратным. Далеко возить, понимаю, но, но, но, но, но, как иначе? Так, так, так, еще, ребятки, еще нужно дерево. Так, берем большой топор и рубаем сначала тонкие. Так, сначала тонкие, желательно, чтобы они падали туда, в ту сторону. Давай, давай, родной, давай, музычку надо включить. С музычкой быстрее вынослив. Да что ж ты не рубишься-то, а? Я как будто мажу, давай туда, в ту сторону В ту сторону лети Так, музычка Давайте другую кассету поставим сейчас Так, не, подожди, подожди, что-то это не то сделал Так, кассету другую ставим Все, отлично Врубаем музычку И погнали, вот это я понимаю, музончик Так Давайте, пошли, пошли, пошли Работать надо Форест игра не требует... Нет, не любит слабаков и лентяев. Поэтому работаем, ребятки. Это наше все. Подойдут враги, расчленим их на части. Так, пошла жара. Давай, давай, пеньки потом уберем когда-нибудь. В конце концов, даже если не уберем, ничего страшного. Так, давай-ка аккуратнее, чтобы дерево в ту сторону нас легло. В ту, в ту сторону. Отлично. Так, еще, еще, еще, до, до вечера еще много времени, поэтому рубим, работаем, пока солнце высоко. Толстые деревни можно специально оставлять, потому что на них можно вешать ловушки, которые нам впоследствии могут очень сильно помочь. Туда лети, в ту сторону, в ту сторону, говорю. Блин, не туда упала. Так, ну давайте подтаскиваем уже. Нам надо как минимум это все дерево отвезти. И построить уже из него заборчик. Так. Так, убрать бы топорик из руки. Как-то же можно убирать вообще все. На F, по-моему, или на что? Или на... на B. Не, на B у нас книжечка. На G, по-моему, убираем все. Нет? Не, я ошибаюсь. Так, давайте, ребятки, давайте, работаем, работаем. Выносливость у нас не кончается. Очень важно, ребят, с музычкой играть, потому что мы так гораздо больше можем сделать, чем без нее. Так, все, у меня... У меня уже загрузон полный. Так, как-то сбросить же можно, да, на джей? Все, поехали. Давай, берем, берем, берем, берем, поехали. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Как-то сани странно работают. Все, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Успеем, поедим. Так, кстати, ребят, влага, влага кончается. Не влага, а жидкость. Уровень жидкости снижается. Надо сейчас срочно прям развести здесь костерочек. И прям срочно надо сейчас попить, потому что иначе мне будет очень хреново. Так, давайте по-быстрому разводим костер. Музыка у нас, кстати, очень долгая. Это очень хорошо. Так, я бы здесь вообще развел какой-нибудь нормальный костер. Давайте сделаем нормальный костер. Вот такой вот какой-нибудь, как я обычно здесь на берегу делаю. Специально, ребят, возле воды костер делаю, чтобы можно было быстро добежать до воды. Камни, камни, камни нужны, крупные камни. Так, где крупные камни тут на пляже были же? Вот один, вот один, вот два. Все, ребят, жидкость кончается в организме. Надо срочно восполнять. Из океана мы пить не можем. Там очень-очень странная вода, от которой нам становится только хуже. Так, так, так. Где у нас наш костерок? Все, поджигаем. Пускай у нас будет костер. Отлично. Так, работы много. Лентяев здесь не любит. Так, у нас полная водой кастрюля. Давайте ставим. И туда мы, наверное, поместим как раз нашего кролика, которому недавно... Хотя нет, кролика мы оставим. Какое у нас мясо еще есть? Надо срочно птичку завалить. Иди сюда. Иди сюда, я тебе плохого ничего не сделаю. Иди сюда. А, отлично, отлично попало. Мне сейчас главное мясо. Так, взял птичку мясо? Да, два кусочка есть. Давайте быстро сварим мясной суп. Суп у нас очень хорошо. Так, мясо, мясо, мясо. Оба. И сюда несколько ингредиентов еще что-нибудь положим. вот А кролика я повешу вот сюда вот. Кролик у нас пускай вялится Во, Разноплановое мясо нам будет нужно Так, так, где у нас музычка, друзья? Музычка, я пока дождусь, пока у меня доварится Так, давайте врубим музычку И я не помню, надо, кстати, сделать молоток Чтобы здесь можно было в стенах делать всякие интересные штуки Пока, ребят, у нас там все жарится Давайте соберем еще немножко камня Камень всегда пригодится в хозяйстве Что-то я, похоже, уже все, не могу нести камень Или не могу Глянем Четыре камня, можно еще один взять, ладно Все, берем И теперь, ребятки, надо сделать, по-моему, ремонтный инструмент Но я не помню точно, из чего он делается Так, давайте-ка глянем Точно помню, что нужна палка Так, так, так, э, смотрим, смотрим Ремонтный инструмент, две палки, камень Ага, и еще сок нужен Сколько у меня сока? Так, сока у меня хватает Так, сока хватает, нужен камень И нужно две тряпки Еще, мне кажется, сока я забыл так, еще что-то я забыл, да? Так, две палки нужно, отлично. Все, вот, ребятки, мой ин инструмент, с помощью которого я могу модифицировать, да, то есть на буковку R я, наверное, могу здесь сделать что-то. Ага, видите, у нас поменялось, да, раз-два. Так, а еще что можно сделать? Это, я так понимаю, укрепленный забор становится у нас здесь. Вот так вот, да, то есть, а ага, тут нельзя. Вот тут, кстати, можно укрепленный забор сделать, а там нельзя. Так, это с этой стороны, это стоит. Так. Это с этой стороны, палка, это стой. Вот. Это у нас укрепленный забор. Я бы дверь еще здесь сделал где-нибудь. Так, это в другую сторону. Так, подождите, что-то не то. Раз. С той стороны. А где можно забор-то сделать? Нет, не пойму. Так. Ладненько, ребята, мне нужно срочно поесть. Срочно покушать надо. Покушать. Отлично. Вот это я понимаю, поел. Забираем это все дело Потушить я не смогу, пускай горит Так, ну ладно Я думаю, что можно как-то проход здесь сделать, друзья Но что-то не получается пока На что можно здесь сделать? Это, это только мы... Вот, вот здесь, наверное, можно будет сделать проход как-нибудь Так, давайте сейчас по-быстренькому слепим Чтобы можно было входить и выходить через него Так, где у нас постройки? Так, вот они, постройки И нам здесь нужна, ребятки, дверь нам, ребятушки, нужна здесь дверь. Стена с дверью. Ага, давайте стену с дверью построим. Вот так вот она будет выглядеть. Почему-то я думал, что здесь можно нормальную дверь поставить. Она предлагает только сделать стену с дверью. Так, мы ее, наверное, немножко углубим вот сюда. Вот так вот, да? Так, давайте еще немножко развернем. Я, правда, не знаю, в какую сторону будет открываться. В ту или в эту. Так, давайте еще повернем. Вот так вот, да, все. Теперь можно ставить. Нет, еще немножко. Еще немножечко. Во! Углубим ее, чтобы она была у нас немножечко покрепче. Все ставим. Ой, не поставил. Так, а как ставить? На Е? Все, поставил. Все, отлично. А что можно сделать с этой стеной? Уже ничего. Так, эту стенку мы тоже поменяем. С этой стороны палку поставим. Так, с этой стороны. Опа, а вот это что мы делаем? Это тоже с этой стороны палка, только она в эту сторону смотрит. Так, давайте глянем, что у нас здесь можно сделать. Тоже палка раз, палка два. Но это палка с этой стороны, а мне, нам нужна стой. Да, нам нужна с наружной стороны палки. Я так понимаю, мы этим самым укрепляем стены. Так. Так, по-моему, с той стороны. Да, вроде как вижу с той стороны по макету. И здесь тоже с той стороны. И все. Так, ребят, поехали, поехали. Пока я полон силы и энергии, нам нужно сделать очень многое. Нам, во-первых, нужно сделать желательно еще одну телегу. Да, давайте попытаемся сейчас это быстренько сделаем. Так, берем свою дубину. Дубины очень легко и полуроста ломать вот эти все кусты. Правда, она энергию отнимает. Так, музычка, где музычка? Без музычки тоскливо, врубаем. Так, дубина, дубина где моя? Вот она. Отлично. Камушки пригодятся. Так, ломаем все эти вещи. Надо, надо срочно делать. Так, так, так. Вы видите, какой у нее охват? Тут вот, когда дмашешь дубины, сколько она охватывает всего так. Мне нужно срочно сделать сани, которые, к сожалению, едут не сами. Так, сок отсюда надо взять. 10 древесного сока, ребят, собрали. Замечательно. Так, быстренько строим наши сани. Где у нас сани? Вот они, сани. Все, ставим быстренько. И погнали, делать, делать, делать. 10 всего. Палочек. Тихо-тихо. Выкинь ты пока это. Это тебе пока не надо. Надо сначала Сани сделать. Сани, Сани. Нас интересует сейчас Сани. Нам нужно все это отвести. Нам нужно все, что мы нарубили, отвести к нашему лагерю. Так, так, так, давай-ка сделаем. Да, что ты камень пристал. Отстаньте уже, а? 17. А нужно 22. Да, блин, выкинь ты пока. Выкинь. Так, здесь две палочки. Здесь Несколько палочек Здесь несколько палочек Так, и здесь тоже палочки Отлично Так, все, идем доделываем сани Так, грузим быстренько сани Так, берем, берем, берем Раз, два Так, грузим, раз, два Грузим Раз Два Так, где у нас, где, где, где Берем, берем Ну что ж ты не можешь взять-то, а? Бери уже Грузим Опять этот камушек, он меня просто отвлекает жестко. Так, раз. Два, вторые сани почти загрузили. Тут по-любому есть еще где-то. Где-то здесь еще были бревна у меня. Так, не могу только найти. Ну, где-то я помню, что они здесь были. Или я все забрал уже, нет? Нет, где-то же еще были бревны явно. Ага, вот они, бревны, укатились сюда. Все, забираем. И сейчас быстренько до водоема. Мне нужна вода. Все. Так, быстро, ребят, до водоема сгоняем Мне нужна вода на следующее утро Я хочу сейчас запастись этим Чтобы потом у меня не было в этом проблем Сейчас быстренько сбегаю Так, берем по пути, захватываем палочки Надо бы еще куда-нибудь сбегать Так, что, я устал, что ли? Надо восстановить выносливость, иначе нам придет кранты Такое дерево какое-то странное, лысое, да, стоит? Так, ладненько, давайте, ребят, идем Я знаю, где нас ждет водичка надо сейчас срочно, срочно нам накопить воды. Это уже на завтра, на утро пойдет. Так, все, восстановились, побежали. Побежали, пока светло, мы видим, куда мы бежим. Да, здесь частенько бегают эти аборигены по этим местам. Это я уже понял. Блин, капец, уже стемнело, а. Не видно ни черта. Зажигаем огонек. Так. Где у нас водичка? Где-то же здесь была водичка. Черт, опять нихрена не видно, а? Вот она водичка. Да, водичка, да, этого моя. Так, набираем водички. Так, что она не набирается? Так, подожди-ка, подожди. Почему? Водичка, водичка, наберись же. Ну, наберись же, водичка. Как-нибудь. О, отлично. Надо просто немножко зависнуть над ней и подождать. Чтобы не было такого бага, как в прошлый раз. Все. И, ребят, идем обратно в лагерь. Сейчас надо бы отвезти туда к лагерю быстренько свою повозку с дровами и там уже начинать обустраивать. Так, попуасы сейчас скоро должны здесь, ага, вон они бегают, я уже вижу эти огоньки в темноте. Да, в темноте лучше с ними особо не связываться, потому что, ну, у них преимущество. Так, тут я вроде никого не вижу, давайте восстановим, восстановим выносливость, возьмем уже что-нибудь потяжелее. Вообще ни хрена, ребят, не видно, ни хрена, шинки. Все, потихоньку идем к лагерю. Вот этот, кстати, пляж, по которому идут, они здесь тоже постоянно бегают. Yeah. Оу! Привет! Вообще не кстати. Тихо, тихо, тихо, ребятки. Тихо. Чур по мне не бить. Тихо, тихо. По мне чур только не бить. По мне не бить, сейчас устану, а? Сейчас устану. Все, ребят, отдыхаем. Так, я уже почти устал. Опа! Мимо. Мимо промазал. Так, куда ты идешь-то, а? Тихо, тихо, тихо. А ну, успокойся! Спокойно. Спокойно. Спокойно, я говорю. А ну, спокойно. А ну, все быстро отсюда свалили. Ты воды боишься? Ты же воды боишься. Гуд гад такой, а. Сейчас я тебя из лука попробую подожгу. Раз ты такой дерзкий. Ну чё, где вы? Совсем я смотрю, осмелели уже, да? Так, ну что, где вы? Где же вы, гады? Не надо никого звать подмогу. Ну, где же ты? Я тебя не вижу. Главное, отсюда не упасть. У меня есть, в принципе, вот такая вот вышка, но с нее очень хреново, на самом деле, кого-то выцеливать. Так, ладно. Стрелку забираем. Я думаю, что они сбежали и придут с подмогой. Хотя я могу ошибаться. Да. Оказывается, я был прав. Скорее всего, они сбежали, они, они со временем придут с подмогой. Они такие скользкие, ребятки, так что, ребят, надо быть на чеку сейчас. Меня с каждым разом все чаще обнаруживают здесь. Так, давайте сохранимся. И будем готовиться, ребят, к атаке. Сейчас будут они меня атаковать постоянно. Так, где у меня костерок? Давайте разожжем, чтобы согреться. Все, надо согреться, иначе холодок ничего хорошего нам не дает. Ну, по крайней мере, я набрал воды, это уже хорошо. Вообще, надо сделать ловушки, нужно очень много листьев. Да, вот, по на том берегу я вижу какие-то огоньки, и, похоже, ничего хорошего. Это там уже они шастают, они уже начинают это все дело прошаривать. Да, то есть, вот мы видим, вот там они шастают. Так, ну, ладненько, что нам сейчас надо? Нам бы поесть что-нибудь... Так, поесть. Нам надо какую-нибудь птичку грохнуть. Давайте согреемся все-таки уже. Наконец-то давайте подбавим. Согреемся быстрее. Да, вот по тому берегу кто-то шастал. Ага, вот по тому даже шастает. Я отсюда вижу. Хочется опять есть. Что ж ты какой нехват, друг? Постоянно тебе хочется есть. Давай посильнее раскочегарим. Так, чем, мы, чем можно еще кочегарить? Что-то деньгами кочегарю. Вот листьями же можно. Лично. Отлично. Все, ребята, они здесь меня будут сейчас конкретно доставать. Поэтому мой лагерь, в принципе, здесь как раз кстати. Ну, эта вышка, если честно, она как-то не очень хорошо спасает. Единственное, то, что мне нравится, она у нас. Кто это такая? Это чё, чайка такая у нас резкая? Эта вышка, она у нас вроде как неразрушаемая, поэтому я чисто для этого и построил здесь все это дело. В надежде на то, что если вдруг когда придут большие монстры, здесь у меня все будет под контролем. Я могу свою задницу закинуть на эту вышку. И как следует там отсиживаться до последнего. Так. Пока вот это дело не развалили, ну, насколько я знаю, вот это вяленое мясо, оно вроде как, оно вроде как у нас, а, что-то я завис. Давайте-ка возьмем и посмотрим. Оно вроде у нас не портится, если оно, если оно у нас лежит в инвентаре. Если я ошибаюсь, то, ребят, напишите мне, пожалуйста, в комментариях по этому поводу. Так, здесь у нас пока водички нет. Здесь у нас тоже так. Давайте-ка сожрем кусок, кусок мяса вот этого нормального. Вяленого, да? То есть нам, нам можно его съесть, по идее. Как его съесть? Так, это я им дерусь. А что, его еще надо пожарить, что ли, я так понимаю, или что? Теперь по-другому сделали. Теперь вяленое мясо нам нельзя сразу съесть или как? Так, а может подожди, давайте-ка посмотрим. Да нет же, можно на правую кнопку мыши. Да, вот так мы его съедаем. Все отлично. Все просто великолепно. Так, вот там вижу кто-то шарится на берегу. Можно туда сбегать, но я думаю, ни к чему. Давайте-ка займемся обустройством нашего лагеря. Я быстренько сбег... Ах, ты ж ё-моё, а! Вы видите там, кто шарится? Вот с фонариком ходит. Это наши гости, которые нам, нас теперь постоянно будут доканывать. Так, я, наверное, сейчас подожгу его нахрен. Под, подожгу я сейчас... Бартона? Там даже их несколько. Там их даже несколько. Как стрелять правильно из этого лука? Получай! По-моему, я промазал. Ой, вас двое даже, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Пошли, по-моему, сильные чуваки. Давай, давай уже, иди сюда. В костер иди. Че, ребятки, потанцуем? А, потанцуем, да? А ну иди сюда. Че, боишься? Мне музыку включить или че? Я ведь музыку включу сейчас. Ну что, потанцуем? Давайте, ребятки. Погнали, танцы. У нас танцы с вами, да? Ну что, давай, потанцуем. Че, боитесь уже, что ли, а? Че ты убегаешь? Давай, иди сюда. Ну, чё ты? Смотрите, они, походу, боятся, что ли? Музыки, что ли, испугались, да? На, держи. На, на, говно. Иди сюда, иди сюда. Один на один, давай. Все. Сдался. Все, еще кто подойдет, то же самое будет, поняли? Так, погнали обратно. В, бережем силы, бережем. Сильно не наглеем. Так, этого сюда, значит, он сам напросился. Давай, гори, гори. Нам нужны кости, нам нужна броня. Так, там еще, я так понимаю, есть эти типы. Так, ну что, из лука постреляем, попробуем. Давайте попробуем, сейчас мы подожгем кого-нибудь. А то что-то я смотрю, у нас вообще проблемы. Совсем проблемы с нашими друзьяшками Давай, подходи Давай, чё ты? Так, как стрелять из этого лука? На, держи Чё, хорошо тебе? Ну чё, классно тебе? Классно тебе? Классно? А ну получай На, держи, на, на, держи, на На, на Будешь еще подходить сюда Вообще всех сожгу нахрен На, держи Чё, ещё кто-то есть? Кто-то еще здесь есть у тебя? Да, вот там что такое на берегу светится? Скажи-ка мне, пожалуйста, там что такое светится? Я же сейчас пойду проверю. Так, вот это что здесь такое? Почему труп здесь валяется? Кто его вообще уничтожил? Я даже его не трогал. Так, ладно, забираем это все дело. Я так понимаю, тут свои уже своих мутузят за то, что они не выполняют свои служебные обязательства. Все, пошли в лагерь. Все, давай еще кто подойдет, то же самое будет. Так, ребята, осторожно, бережем а, наш запас сил. У нас он не вечен, то есть у меня прям реально здесь вечеринка, я смотрю. С музоном и со всем прочим. Ладно, охота так охота. Пока будем охотиться, раз уж они сами лезут. Лагерем мы займемся чуть попозже. Так, кости собираем. Кости, это важно. Я бы вообще сделал сейчас какой-нибудь э, лоток для костей специальный. Так, давай тоже гори, я пошел за, за, за твоим другом схожу. А то он там, смотрю, совсем расслабился, ему нельзя там одному лежать. Сейчас он тебе компанию составит Подожди Вот так, ребят, приходится выживать в форесте То есть это все очень жестко достаточно Прям все хотят тебя нагнуть Им без разницы Кто ты там в прошлом был, что ты Главное тебя загнуть как следует Рогаликом и чтобы ты уже был Где-нибудь в другом месте Так, вот там, видите, в кустах Еще один ходит упырь Я его сейчас найду, я его сейчас сам пойду за ним Схожу, что он там вообще Наглеет, ходит, так, ладно мы будем сами атаковать. Что это? У нас тут, что ли, всегда атака будет на нас? Давай, иди сюда, где то там? Упырь, иди сюда. Так, давай, мы сейчас тебе то же самое сделаем, что мы твоим братьям прописали. Давай, давай, давай, подходи. Чё ты? Гори, что ли? Ни хрена не поджёгся, что ли? Ну, давай, повоюем тогда. Хоп, потанцуем. Ох ты, блок поставил. Он мне броньку сбил, вы видели? Осторожнее, ребят, такие ребятки, они очень сильно могут сопротивление оказать, Да. Смотрите на него, хоп, второй удар. А теперь контратака. Что, все что ли, сдулся? Ты какой быстрый, а. Все, отлично. Типки, короче, могут реально нас потрепать как следует. Ну, мы, смотрю, со всей этой атакой справились, со всей этой шушеры. Ох ты, сколько ж костей, а. Я смотрю, они уже не лезут. А потому, ребят, есть смысл сделать вот такую штуку, которая будет наши косточки сохранять, да то есть сейчас мы найдем ее, где-то здесь был контейнер так, нет, у нас в контейнерах он должен быть контейнеры, у нас в контейнерах так, для костей, да, у нас нужна нужна хранилище, нужно хранилище для костей, вот она, корзина для костей ага ну, либо пока она мне не нужна я тогда сделаю сейчас из костей сразу же броньку себе, у меня одну отбили так, сколько здесь, 15? 5 так, еще одну кость так, раз, бронька так, еще бронька. Так, и еще бронька. Так, не хватит, да? Давайте-ка сделаем. Все-таки возьмем кости все, которые здесь у нас есть у наших ребятишек. Мы тут их немножечко набрали. Они нам сами их приносят. Куда деваться? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Так, ну сразу же на себя одеваем, потому что, ребят, у нас м -м, постоянно должна быть бронька. Так, давайте-ка забираем все эти кости. Так, надо убрать это тело. что тут развалилось? Пусть пока здесь полежит. Черепа нам не особо-то нужны. Давайте подожжем. И я сейчас себе по максимуму этих костей. Так, сколько здесь у меня? 9, да, штук? Ну, давайте еще одного поджарим. Типка, пускай горит. Надо смыть себя кровь. Ага, уже день. Все, давайте смоем. Потому что, когда ты в крови, ничего хорошего это тебе не дает. Все. Короче, неудачная у них в этот раз вылазка была, но я думаю, что на следующую ночь будет, ребятки, гораздо жестче, чем это было сейчас. Ну что, ребят, понравилась боевочка? Понравилось, как я мешу этих тварей. Если, ребят, понравилось, то ставьте, пожалуйста, палец вверх. Продолжим в следующей серии. Пока что я, наверное, буду заканчивать. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. Пишите свои комментарии, пишите э, свои рекомендации по тому, как правильно строить базы в Форесте, как правильно и где лучше развиваться. С удовольствием, друзья мои, почитаю, потому что я, как видите, не совсем таки профи, но дерусь я конкретно. Ну что ж, ребятки, всем спасибо за просмотр, играйте только в самые топовые, в самые топовые игры и всем приятного геймплея.